Лирия – один из, так сказать, областных центров Португалии. Город находится в 150 километрах от Лиссабона, как раз посередине, между Лиссабоном и Порту. В самом городе живет чуть больше 60 тысяч человек. Туристических городов, городов с красотами в Португалии очень много, и все они знаковые, и в каждой деревне есть что-то свое, да. и своя кухня, и какие-то свои достопримечательности. Но в Лирии очень хорошо жить именно. Я ожидала увидеть такой более провинциальный, более притухлый город. А он достаточно живенький, очень приятный, светлый, белые домики мне нравятся. Живенький за счет чего? А цветом, не знаю, улыбками, цветом, погодой. Люди более расслабленные, более спокойные, улыбаются. А вы давно здесь в Лирии? 15 лет. Какие были впечатления? 15 лет назад лейрия, это не лейрия в 2019 году, правильно? Да. После Ужгорода, после Тернополя, какие впечатления были от лейрии? Ужас. <с> вот это у нас центр Маринга, это как бы вот центр да, Лерии. не доходя до парка, там красивенько. Там вот этот банк старый, вот эта церковь какая-то, вот эти магазины какие-то, там вот эти бумажки все серые, все это я... Я прямо в шоке была. Ну вот шок конкретный. После Ужгорода, он все-таки он город европейский, Тернополь, город студентов, там все очень на высшем уровне. Ну вообще Украина вся на высшем уровне, скажем так, да. Приехала сюда в шоке. Сейчас мы те же места ходим, то все видим и уже не замечаем, то все хорошо уже. Аллири, у меня сестра живет уже с семьей много лет, то есть они еще в двухтысячных приехали, ну, получается, мы приехали к ней. Сначала приехал муж, потом через полтора года я вот, с детьми и с котом. То есть впечатление еще плюс-минус свежие, да? Да, очень а Помнишь, свежее. как приехала из Киева в Лирию? Вот какие впечатления от такого Кошмар. города. Почему? Потому что э, Киев э, как бы, да, большой город, темп, все вообще по-другому. Тут я приехала, я думала, боже, ужас, что это за село, как тут вообще можно жить, и что тут вообще делать. Я потом ездила назад в Киев спустя два года, вот, и уже там кажется такое сумасшествие какое-то немного. Э, здесь хорошо, спокойно, как бы нормально. Тихий город. Безопасность. Безопасность, конечно, здесь э, на высшем уровне. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии. MixMart. Лирия. Один из промышленных регионов Португалии. Здесь производят керамику, пластмасс, стекло и цемент. Здесь находятся большие фабрики по производству игрушек. Заводы и фабрики привлекают большое количество рабочей силы, в том числе и в виде иммигрантов. Именно поэтому в Лирии живет так много выходцев из стран бывшего СССР. Наших здесь очень много, я имею в виду русскоговорящих, угу. из Украины особенно. А почему они едут сюда именно, именно в Лирию? Я думала, скорее всего, наверное, вот судя по тому, что я жила на юге Украины я вижу, что здесь очень схож климат. Мы жили в Херсонской области. Там такая же была почва, там такая же песчаная почва. Там были такие же арбузы, такие же помидоры. Почему именно в Лурии, не знаю. Мне кажется, дешевле жилье, чем в Лиссабоне или где-то в больших городах. Также есть место работы, много фабрик, многие работают на фабриках. Здесь по-домашнему, здесь где-то даже, может быть, Ставрополь напоминает. Да? Да. Тот же ветер. Постоянный. Да. И ровно, достаточно ровно ходить удобно. Нет этих гор бешеных, как в вот Лиссабоне. Вверх-вниз ага. там кошмар ходить как. Два раза в неделю здесь рынок, который тоже посещают наши. Прямо вот я когда иду, такое ощущение по разговору, я слышу все свои. Как думаете, денег заработать легче в Украине или здесь? Ой, кто работает, везде можно заработать, что там, что здесь Что-нибудь, если так упорно искать, что-нибудь да найдется Когда семья, когда вдвоем, оно все можно, даже отложить можно Когда оно все в кучке, когда все вместе У нас здесь только одно преимущество, если по большому счету Я вот тоже думала об этом Точно так же трудно жить, точно так же и, и нужда есть, и сложности У нас здесь одно преимущество Здесь невозможно умереть с голода Конечно, даже вот мне клиентка, вот ты такая, приехала, твой бизнес, а ты что-то для этого сделала, она дома сидит, понимаете, живут как-то там, не стараются для этого, я сколько тут живу, я стараюсь, делаю, расту, вот у меня год уже мое помещение, да. Ну, грубо говоря, даже даже только начала, если уже так, если уже так, на, ну, да. что надо сейчас еще с большей как бы силой с этим всем бороться, идти, работать, искать, двигаться, что-то делать, придумывать, потому что опять типа вот начинаешь постоянно сначала, да? Поэтому надо опять рвать, работать. найти работу в Лирии немножечко выше, чем в других городах, немножечко ниже, чем в Лиссабоне. Буквально месяц, как была в Португалии, сразу пошла работать. Тоже без языка. То есть У ну, mm -hmm. меня... Было, повезло мне очень в жизни как бы с этого. Как бы сразу работать. И в профессии, которую я себе придумала. Потому что я бухгалтер. Uh -huh. Но всегда любила ногти красить. Вот такое все красивенькое. Рисовать узоры. Работать где-то по другой специальности, как бы не было изначально вообще желания даже начинать. У меня была цель все таки в свою специальность. Физиотерапия. Да. Мой бывший предупреждал, а там, убирать сюда-туда, но это все нормально. Я думаю, я, убирать, что-то это ненормально, <св> то есть я даже себя не видела в этом. Он не туристический город, поэтому находят, если работают, то в основном или на фабриках. Здесь есть керамическая фабрика и есть швейная фабрика, вот я знаю, на швейной работают. Ну и в основном, естественно, как на каких-то таких неквалифицированных работах. Вот моя подруга, когда она работала полдня в континенте, просто убирала, у нее был трудный период, и она устроилась, но недолго. Она, получала, она работала каждый день до 12 часов, с утра до 12, полдня, а, один выходной у нее был, и она получала 250 евро. 600 650 да, как на бы. Фабрики? Да, вот если переработки есть, конечно. Но когда вот семья работает, муж жена, муж, конечно, больше там 1000-1200, кто а как, 90. Такие деньги заработать. Ну, тоже на фабрике, по переработках, субботы работать. Ага. За счет часов? Час да? утра у, с утра, час вечером, как бы вот, за счет всего этого как бы набегает зарплата, да. У нас есть группа нашей Валерии, и там периодически появляются объявления. Предлагаю работу. В основном, в основном строительные, строительные, строительные. Ну, работу. работяги надо. Понятно, да, что да, менеджер да. по продажам или вице-президент в Фейсбуке не ищут. Да. А вот не, не так, чтобы очень сложно, но не так, чтобы очень просто. С точки зрения стоимости жизни, в Португалии она везде примерно одинаковая. Комплексный обед обойдется в 7.50, свет, газ, вода будут стоить примерно 40 евро на человека, проезд на автобусе – евро 30, билет в кинотеатр – 6.50, а месячный абонемент в спортзал – где-то 25 евро. Единственное, что отличается – стоимость аренды жилья. В Лирии двухкомнатную квартиру можно арендовать за 400 евро, такая же в Лиссабоне или Порту будет стоить от 800 евро. Сколько стоит арендовать, например, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру здесь сейчас, в девятнадцатом году? Я знаю, что комнату, одну комнату в доме близнецы против нас стоит арендовать 230 евро. Это то, что я читала, собственно, в газете. Угу. 230 одна комната. С интернетом, а, с, а, за а услуги квартира? платить не надо. Квартиры, не квартиры знаю. А, вот знаю на примере тех, кто снимал. За 300... В принципе, можно Т2 снять, ага. если познакомствуют там, если тебе помогут, то есть они не, не вывешиваются. Ну, да. Вот, есть такие, например, опять-таки, вот моя подруга португалка, она снимала этот год за 150 евро комнату с кухней, то есть в доме она одна была, но дом большой, и она снимала, но очень холодно была, она, конечно, только 150, ну еще плюс услуги все, ну, да. вот она мерзла там сильно. То есть, где-то за 300, по идее, можно снять. Сколько стоит, например, арендовать там двух-трехкомнатную квартиру здесь? Ну, опять же, смотря какую, смотря ну, где. Да. Нам повезло, то есть, три года назад мы арендовали, вот до сих пор в ней живем, но ну, это 360 евро. В месяц это Т2. Это трехкомнатная? Да. Угу. А... Ну, это доступно. Но нам повезло чем? То, что она еще полностью меблированная. Очень много людей, которые заезжают в пустые квартиры. И сейчас, вот, буквально года два назад, цены поднялись очень. То есть 400-450, как бы, ну да, дешевле, чем в Лиссабоне, ну, но, да. но все, равно. все равно. В Лирии есть несколько высших учебных заведений. Поэтому в городе много студентов со всего мира. Ребята учатся здесь, студенты. Они остаются здесь или едут в Лиссабон, едут в Порту, едут в Швейцарию, едут в Францию, в Британию? Знаете, вот я как своему сыну говорю, вот надо учиться всегда хорошо. Потому что если у тебя оценки хорошие, ты умный, ты здесь не дашь работу. И за те же деньги не надо никуда ехать. Но все-таки ребята уезжают? Конечно. Потому что все-таки они не все же такие сильные да, в, в какой-то профессии Конечно, они туда, потому что там им легче найти работу Они устраивают эту это студенческие концерты И устраивают вот эти праши, посвящения Часто их можно видеть с концертами Они не такой, как Кеймпо, правильно? Да то же самое все. Да. Ну, конечно, не, по, по количеству не такой, но точно так же много людей, очень студентов. много студентов, да, они ходят в этих мантиях, они очень любят ходить них, и магазинчик здесь есть. Просто поменьше людей, поменьше, естественно, студентов. Туристам город может быть тоже интересен. Здесь можно посетить городской замок-крепость 12 века, главный кафедральный собор и множество церквей. Тут есть несколько музеев, а исторический центр по-португальски душевный и приятный. За эти четыре года Лерия поменялась как-то? Поменялась, более она стала обустроенная, вот даже у нас построенный парк большой. С того времени, когда я приехала, за эти 10 лет он очень-очень изменился в лучшую сторону. Здесь очень много было настроено всего, очень много реставрировано, очень много обновлено. Я приехала, вот есть снова Лария называется, она закончила строиться. Потом э, много… Э, Новая новых лирия, с... это новый район, район спальный, да. там, где дома. Да-да, но в центре, в центре угу. Лирии, да. Как бы это закончилось, как расстроится. я приехала, уже все красивенько было, да. Много новых районов по-настоящему. Лирия расширилась, есть вот эти спальные районы, я живу в одном из них, там у меня лес. Когда я посещаю Лиссабон, я думаю, Ой, как я хочу жить в Лиссабоне. Боже мой, как здесь классно. Я хочу. Потом подумаешь, подумаешь, да, здесь, конечно, классно. Приехать сюда классно. По центру города, да. по центру Лиссабона прогуляться, очень классно, супер. Но жить? М -м, не знаю. В целом город очень спортивный. Тут есть большой стадион, который был построен для Евро-2004, бассейн и беговые дорожки. Каждую среду жители собираются на главной площади для массового, дружного забега. Очень хорошие условия для занятия спортом. Здесь есть где заняться спортом, здесь есть стадион, здесь есть второй стадион атлетический, кроме футбольного. Город для людей, не люди для города, а город для людей. То есть инфраструктура развита? Развивается, да, удобно, ходить удобно, лестница удобная, переходы удобные, магазины удобные. Вдоль всей реки идет пешеходная и э, бисик, э, э, велосипедная. велосипедная дорожка. И она проходит вдоль всей реки, через поля, и каждый вечер она превращается в просто в маленькую авениду, потому что люди с удовольствием ходят. Здесь э, очень много вот таких газонов, здесь Парк. большая... Река протекает, что, собственно говоря, очень хорошо, она делает, дает влажный микроклимат такой, с легкой, легкой влажности. Мне комфортно тут, детям хорошо здесь, как бы больше, ну, мне кажется, больше перспектив для детей. У даже. детей? Да. А, такие дворики здесь, это, я еду когда, это, это бальзам, это сироп для глаз. И мое сердце купается в сиропе. Это, потому что смотреть на эти вот эти вот газончики, эти, вот все, эти все пряничные домики это классно. Я горжусь тем, что здесь, потому что мне тут жизнь нравится. Это спокойствие, тут 20 километров океан. Это моим дышим каждое воскресенье. То есть есть свои плюсы. Рыба тут дешевая и океанская. То есть это, это омега-треш, это как бы наше здоровье, то есть воздух. Мне здесь уютно. Мне здесь на каком-то энергетическом уровне мне здесь приятно находиться. Вы говорите по-домашнему, значит. Какие-то ассоциации должны да. быть. Вот в Лиссабоне мы были, я не могу сказать, что я в этом осталась и жила. Есть такие города, куда приезжаешь и на энергетическом уровне чувствуешь, что в этом городе тебе хорошо. Объяснить это невозможно. Это вы почувствовали в Лирии? Да, в Лирии есть такое.